Здравствуйте, меня зовут Вячеслав Богданов, я руководитель компании Мастер Продаж. Наша компания территориально находится в городе Кишиневе, в центре города Кишинева, Республика Молдова. И мы предоставляем практическое обучение по продажам для тех людей, которые занимаются продажами на всей территории Республики Молдова и на всем живном шаре для тех людей, которые говорят на русском или румынском языках. Сейчас я хочу немного описать э, то, чем мы занимаемся, что мы делаем и каких результатов мы уже смогли добиться. Немного о себе. Я э, уроженец Республики Молдова, говорю на двух языках, на русском и румынском языке. Э, у меня академическое образование в области технологии обучения. Я около 24 лет, более 24 лет занимаюсь продажами. Я продавец, не просто теоретик, да, я не лектор университ... из университета, я практик, я занимаюсь обучением сотрудников из разных компаний. Среди наших клиентов были студенты, которые продают и автомобили, и ресторанный бизнес, и металлочерепицу. И оптовые продажи, и розничные продажи, и государству продают, и ну, разные продукты и товары, которые они продают как на территории Республики Молдова, так и на территории э, других стран. Среди наших клиентов есть как клиенты, то есть люди, студенты, которые обучаются у нас в Молдове, и студенты, которые находятся и в Казахстане, и в России, и в Украине, и в многих других странах. Вот. Теперь я хочу вам рассказать одну интересную вещь. Дело в том, что наше обучение, которое мы предоставляем, э на 70-80% занимает практические упражнения. Почему? Да все очень просто. Для того, чтобы ну, получить, вы, вам вырезали аппендицит, вы, никто из вас не ляжет под нож хирурга, который только читал книгу или смотрел видео о том, как вырезать аппендицит. Я уверен в этом. Вы Точно уверены в том, что человек когда-то это делал, умеет это делать. Также и у нас в обучении. То есть у нас нужно немного узнать про точные данные из области продаж, чтобы потом это попрактиковать подольше. Само обучение у нас проходит в двух вариантах. Мы проводим обучение как корпоративная для отдельной компании, для сотрудников из отдельной компании, так и открытые курсы по продажам, куда мы собираем группы до 10-12 человек из разных компаний. И для каждого из них, как на корпоративном обучении, так на открытом курсе по продажам, каждый наш студент обучается по своей индивидуальной программе. Да, на самом деле это не так как-то… ну э применимо или как бы приемлемо для многих нас, потому что мы привыкли обучаться группами, я еще называю это толпами, вот. но на самом деле обучение дает результаты, когда но индивидуализированно под каждого, потому что кому-то одно надо, кому-то это не надо, кому-то нужна одна тренировка, кому-то другая. Для того, чтобы добиться особых результатов у каждого из наших студентов, мы индиви индивидуализируем обучение под каждого человека индивидуально. Итак, пару слов о том, как проходит само обучение. Если мы говорим о открытом курсе по продажам, куда собираются люди из разных компаний, то это обучение состоит из двух этапов. Первый этап. Первый этап состоит на 50% из точных данных, проверенных мною лично и нашими студентами теоретических, то есть источных данных из области продаж. И на 50%. Из практики. Что значит 50 на 50? Это значит, что наши студенты узнают какой-то инструмент. Ну, например, они узнают инструмент о том, как располагать человека к себе. Потому что, ну, если человек к тебе расположен, он с легкостью расскажет о тех проблемах и трудностях, с которыми он пришел к тебе, которые он хочет решить. И вот, он обучается тому, узнает о то, как том, как располагать человека к себе, как каждого человека умеет располагать к себе. И после этого небольшая часть, то есть столько же времени, занимает небольшая практическая тренировка. Что значит практическая тренировка? Это значит, кто-то из наших студентов выполняет роль тренера, то есть в нашем случае покупателя, а кто-то из наших студентов выполняет роль продавца, который пытается применить тренировку к этому тренеру. К этому покупателю. Делать он это несколько раз, пока не разберется в том, как это работает. Но это не максимально. То есть человек немного может попрактиковать. Это не значит, что он сможет это на 100% применить в жизни. Он видит, да, это работает, да, это применимо. И далее на второй части обучения, где только 100% практики. Что значит 100% практика? Это значит, что здесь никто ничего не рассказывает. На самом деле практики очень много, очень часто не хватает именно в высших учебных заведениях, как нашей страны, и многих других странах. Потому что если мы вернемся в Советский Союз, в то время, когда обучали инженера, инженер, например, 3 года учился в институте или 3,5, где-то полтора года проводил на предприятиях. То есть он практиковался, он тренировался, он обучался. Это очень хорошая практика по обучению именно из Советского Союза. Ничего плохого в этом нет. Вот. Поэтому есть смысл применить это, попрактиковать это. И на второй части обучения, как оно проходит. Мы встречаемся два раза в неделю. Два раза. По два часа. И практикуем. Каждый из вас, наших студентов, получает индивидуальные тренировки для себя лично, для того продукта, который вы продаете, для тех клиентов, с которыми вы работаете, для той компании, в которой вы работаете, практикуетесь. Как эта практика проходит? У вас есть четкие описанные шаги, которые нужно потренировать, испытать уже в жизни. Вы, например, как мы вспомним предыдущий э, пример мой, вы распол... научитесь, потренируйтесь с вашим студентом, с вашим э, напарником располагать людей к себе. Но это не значит, что у вас это на 100% сразу может получиться. А может и получиться. Вы после этих двух часов тренировок идете на свое рабочее место и практикуете то же самое уже с реальными людьми, с вашими клиентами. Вы смотрите, как это можно адаптировать под ваш бизнес, под ваших клиентов, под ваших людей, с которыми вы работаете. И может быть такое, что у вас что-то не получилось. В этом случае вы возвращаетесь обратно на следующую тренировку, на следующие два часа и снова дотренировываете тех клиентов или те ситуации, в которых вам было трудно, тяжело или вы испытывали в этом ну, какие-то сложности. Как только у вас это получается. Вы зовете меня как тренера, и я проверяю, насколько классно у вас это получалось, насколько классно вы это можете применить в жизни, и насколько хорошо вы можете добиться тех результатов от этой тренировки, которые ожидаемы. И вот в этот момент, как только у вас это получилось, вы получаете от меня, либо от наших э, других тренеров зачет. То есть зачет мы ставим только за то, что вы на 100% можете применить тренировку в жизни. Мы ставим зачет. Там стоит наша подпись. И в этот момент вы с легкостью можете перейти к следующему заданию. Почему? Да потому что следующее задание включает эту тренировку, которую вы только что сдали, и что-то еще. Наше практическое обучение выглядит как практическое обучение или простое обучение в самой школе. От первого класса до последнего. Десятого или двенадцатого, у кого как. Например, для того, чтобы вы... В седьмом классе смогли изучить физику или химию или какой-то другой пред... новый предмет, который у вас появился в седьмом либо в восьмом классе. Вам нужно знать математику, которую вы изучали в предыдущих классах. Вам нужно знать какие-то другие предметы, уметь читать, писать и все остальное для того, чтобы вы могли изучить физику. Также проходит обучение и у нас. И именно так за пять лет существования нашей компании мы добились неожиданных иногда результатов от наших студентов каких дело в том что в результате такого подобного обучения наши студенты смогли поднять продажи от 20 процентов минимум до пяти с половиной раз что значит пяти с половиной раз это значит что в прошлом году в этот же период времени наш студент продавал например ну не знаю на пять тысяч евро в этом году, в этот же период времени он продает на 27 тысяч евро. Понимаете разницу? Вот так происходит у нас. Таких результатов мы смогли добиться именно от такого подхода к обучению. Именно вот так я рекомендую обучать ну, и в других учебных заведениях. Хотя, но ну, это моя рекомендация, да? каждый сам решает. Мы всегда смотрим, если мы посмотрим на обучение, то результатом обучения по продажам это наш студент, наш выпускник, который умеет на 100% применить в жизни все изученные ранее материалы в этом курсе, а также его результаты в процессе обучения, то есть цифры продаж в течение обучения начали идти в рост, то есть начали увеличиваться по сравнению с похожим промежутком времени в предыдущих годах, когда он этим ранее занимался. Или месяцах по-разному. Это называется открытый курс по продажам. Что очень важно, что хочу подметить здесь, что само практическое, вот сам второй этап и практические задания на этом втором этапе, они. Очень интересно проходит. Дело в том, что у нас нет времени. То есть, вот, неважно не важно, сколько вы будете заниматься, если вы приходите по графику, согласно обусловленному графику, то не важно, сколько вы будете обучаться. На стоимость это абсолютно не влияет. Нам очень важно, чтобы вы могли это применить в жизни. Если вы будете обучаться не месяц, а два или три, то вам не, никто не скажет, что вам нужно доплатить там еще что-либо. Нам очень важно, что вы дошли до момента, когда вы это можете применить в жизни. Именно поэтому я, как тренер, как руководитель компании Мастер Продаж, смог добиться вместе со своими коллегами-сотрудниками вот таких результатов, о которых я ранее говорил, и многих других результатов, которые мы добились в других компаниях, о которых я даже ну, в некоторых случаях не могу говорить. То, о чем я вам только что рассказал, называется открыт курс по продаже. Есть один нюанс. У нас есть еще один курс, который адаптируется специально под вашу компанию, специально под ваш продукт, специально под именно каждого сотрудника в отдельности, даже отделения могут быть разные и под каждого из них бывает обучение абсолютно разным. И это называется корпоративное обучение по продажам. В целом оно немного похоже на обучение здесь. Но есть интересные отличия. Во-первых, каждый из вас будет продавать именно то, что продает, и именно тем клиентам, которым они продают. Что, какой нюанс здесь есть, например, у вас есть отделение или отдел, который продает государству, участвует в тендерах, есть отделение или продавцы, которые продают только вот клиентам, которые сейчас заходят в ваши торговые точки. А есть отделения, которые продают бизнесу, B2B еще это называется, то есть каким-то другим организациям, предприятиям еще кому-либо. Так вот, каждое это отделение будет обучаться по своему специальному курсу. Как мы можем увидеть, какой курс нужен этим людям в вашей компании, а не какой-то другой и с другими продуктами и другим компаниям? Все очень просто. Перед тем, как мы начинаем первый этап обучения, у нас есть подготовочка. Что значит? Что за подготовочка проходит? Все очень просто. С каждым из ваших сотрудников, которых вы хотите обучить в нашей компании, мы проводим тестирование. Мы не просто проводим, ну вот, даем бланки, заполните, ответьте, и мы поймем, что происходит. Нет, мы проводим интервью каждому из них и мы общаемся лично с каждым из них около часа. Вторая часть. Мы проводим тест анализа личности, мы проводим анкету на мотивацию. И а, в конце всего этого тестирования мы проводим письменный опрос для выявления трудностей и проблем, которые видит каждый сотрудник отдельно, в каждом отделе отдельно, с каждым клиентом отдельно. Для чего это нужно? Для того, чтобы заточить или подготовить само обучение именно для вас, именно для этого сотрудника, а не для кого-то другого. И когда мы уже понимаем, с какими трудностями сталкиваются ваши сотрудники, ваши коллеги по работе, вы как сотрудники, может быть, ну, у кого как, вот, мы переходим к этапу обучения. Первому этапу, а потом к второму. Сам график, дни обучения, место проведения обучения, все остальное адаптируется специально под вас. Оно может проводиться на двух языках. Русском и румынском вы выбираете сами. Даже каждый сотрудник может обучаться на своем языке. Оно может проводиться на вашей территории, то есть в вашей торговой точке, например, там можно сделать лучшую презентацию, понять, как это проходит именно на вашем торговом месте. Оно может, быть, может проходить с выездом на, в любое место Республики Молдова, да и не только, мы выезжаем и за территорию Республики Молдова. Оно может проходить настолько индивидуализированно и подходяще под вас, что... В некоторых случаях наши руководители, которые, ну, их сотрудники проходили у нас обучение, рекомендуют, ну, вы понимаете, что люди рекомендуют только тогда, когда получили на самом деле успех, вот, рекомендуют своим друзьям, знакомым, другим руководителям наше обучение только из-за того, что они получили успех от того, что мы делаем. А что значит успех от того, что мы делаем? Это цифры продаж, которые идут в росте. Не только в процессе нашего обучения, но и после нашего обучения. Что вы понимали, мы проводим всегда анализ статистик продаж наших студентов через год и через два и так далее. То есть за пять лет мы уже увидели некоторые статистики. Компании, которые у нас проводили корпоративное обучение, смогли повысить в несколько раз продажи. Каким образом? Первый раз, как происходило это? Сначала вот вам такой график. Тут у нас будет время, а тут у нас будут деньги. Вот это первый этап обучения, который описан здесь. Тут второй этап обучения, который длится чуть-чуть дольше, вот, начало и, и конец его, да? Ну и следующие промежутки времени. Например, до обучения люди продавали, ну примерно вот была цифра, вот, ну не знаю, 100 условных единиц. После первого этапа обучения произошел всплеск. Да. Ну, например, там, тут поднялось ну, где-то в два раза точно. Может иногда даже в разы, даже больше. Потом я уверен, что каждый из вас, кто участвовал вот на теоретической части обучения, только на теоретической, замечал, что дух падает. Ну И через недельку-другую состояние уменьшается. Да? То есть результат уменьшается, возвращается на положение, которое есть, но мы не ожидаем этого момента, чтобы результаты упали. Да, они чуть-чуть падают, чуть-чуть падают, они не успевают упасть сильно, потому что здесь одна неделя разница, одна неделя между первым и вторым этапом. Они чуть-чуть могут упасть, могут упасть. И уже в процессе второго этапа они потихонечку, потихонечку, потихонечку… потихонечку. и в некоторых моментах происходит вот так. Почему? Потому что, когда каждый сотрудник начинает применять изученное обучение в жизни, он начинает добиваться навыков. Что значит навыки? Это какое-то свойство нового человека делать что-то лучше, чем он делал раньше. И навыки добиваются только с помощью упражнений, практических, только с помощью упражнений. Либо с помощью самых простых самодисциплин. То есть какое-то развитие, какой-то привычки. Только из-за этого появляются навыки. И вот здесь у нас вот эта часть обучения длится примерно... Вторая часть обучения длится примерно 1-2 месяца. По-разному. Помните, я вам говорил, что не важно, сколько вы обучаетесь. Очень важно, что вы добиваетесь результатов. И можете выполнять. И вот... Вот, эти, вот здесь у нас уже до, примерно два месяца, и у нас уже есть небольшой рост Где-то через год мы буквально недавно проверяли одну из компаний, которая у нас обучалась. И вот после второго этапа, и вот здесь прошел один год, год, рост на 110% после второго этапа. И в один прекрасный момент, когда мы это проверили, мы дополнили некоторыми элементами. Что значит, мы дополнили некоторыми элементами, некоторые консультации провели руководителю отдела продаж и самим владельцам компании. Что нужно сделать, чтобы результаты быстро поднялись, То есть настолько высоко поднялись, что они были бы, ну сами руководители в шоке, да? И в этот момент произошел взлет. Мой совет, бесплатный совет от, от меня лично, что можно сделать для того, чтобы быстро поднять продажи? Все очень просто. Понаблюдайте за своими продавцами, за тем, что делают ваши продавцы, и вы сами, если вы продаете. У вас точно есть какие-то успешные действия, то есть какие-то дела вы выполняете, от которых у вас оп, есть рост продаж, быстрый. Вот эти успешные действия нужно склонировать всему отделу продаж, то есть оттренировать в каждом сотруднике вот эти успешные действия. И вы увидите, что это произойдет вот так. Если, например, бывает такое, что один успешный продавец, а все остальные ну, как бы менее успешные, такое тоже бывает, либо 1 то есть ну, процентов 10-20 все равно продают много в компании. В этом случае нужно просто научиться увидеть, что они делают такого необычного, описать это, снять на видео, еще как-либо сделать так, чтобы каждый, кто приходит новый в компанию, узнал об этом смог потренировать это, знать, как это делается в идеальной форме и смог это применить в своей работе. И только после этого вы получаете такие росты продаж. Если каждый сотрудник умеет делать то, что вы делаете сами, как руководитель, когда продаете успешного, то, поверьте мне, у вас появляются росты. И вот второй часть обучения на корпоративном обучении тоже не не занимает какого-то определенного промежутка времени, может быть месяц для кого-то. Я уверен, что у вас есть продавцы, которые классно справляются с тренировками, и могут переходить к более сложным тренировкам намного быстрее, отлично, я рад за вас! Это круто! Может быть другое, что у вас есть продавцы, которые тяжелее справляются с трудностями, да, либо с тренировками, это не значит, что они плохие, это значит, что им немного тяжелее и с этим тоже можно справиться, если конечно, они этого хотят! И вот за 1 два может, ну кого как, может быть, два с половиной месяца мы добиваемся таких результатов, что после этого вам много лет не нужны будут обучения по продажам, потому что, во-первых, у вас это обучение будет внедрено, у вас будет сотрудник, который сможет применить и потренировать других людей в вашей компании. То есть не нужно будет нас вызывать заново, вот. а также у вас будут четкие инструменты, как в той или иной ситуации действовать, когда ваши результаты или результаты какого-то отдельного сотрудника как-то нехорошо идут. Да, я очень часто слышу в такой ситуации такие ну, рассказы руководителей, где взять сотрудников, их нет таких. Что делать, если у нас политическая ситуация в стране совсем плохая? Люди куда-то уехали, некому, некому продавать. Ну и другие ну, ситуации, которых я слышу у наших руководителей, либо у наших сотрудников, которые у нас обучаются, студентов, правильно сказать. В этом случае на самом деле все очень просто. Приходите к нам, звоните э, нам, э, наш сайт masterpodah.md, вы там найдете наши контакты, узнаете очень много информации про то, что мы делаем и как мы это делаем. Э, попросите список наших клиентов, узнайте, чего мы добились у наших ранее, чтобы вы были уверены в том, что да, на самом деле вам это нужно. Ну и приходите к нам, получайте успехи, добивайтесь результата, потому что на самом деле самое простое, что мы можем сделать, это избежать от этого, да, от этой трудности. Ну, что делают руководители чаще всего? Закрывает компании, вот, либо избавляется от сотрудников. А на самом деле самое классное действие это действовать, искать выходы из ситуации, справляться с этим, находить решения, видеть возможности, а не трудности. Да? Такое бывает, но мы стремимся и мы сделаем все возможное, чтобы в вашей компании все изменилось. Что есть э, одно дополнение или что я хочу добавить к этому? Дело в том, что перед тем, как мы тестируем, помните, я вам говорил, что есть этап, когда мы готовимся к корпоративному обучению, тестируем персонал. Очень часто бывает, что тестируя персонал, мы видим трудности у человека либо у отдельных людей в вашей компании, которые не связаны с вашей компанией. То есть это не потому, что э, ну, в вашей компании что-то плохое, вот он плохо продает. Или у вас есть плохой товар, который ну, плохо продается. Это из-за того, что у самого человека есть трудности дома, там, в отношениях с другими людьми, друзьями, еще с кем-либо, который мешает ему реально быть успешным в продажах. Понимаете, такое тоже бывает. И в этом случае мы очень часто рекомендуем, там у нас есть в компании специальные индивидуальные коррекции, я называю это индивидуальный коучинг, который готовит людей к началу этого обучения. Мы корректируем эти нюансы, мы даем правильные данные, мы немного обучаем этого человека, чтобы он мог справляться с теми трудностями, которые у него есть в собственной жизни ну или в отношении с другими людьми. Как только он с этим справляется, он может с легкостью пройти это обучение. Бывает такое, что... Ну, легче заменить сотрудника, чем, чем обучить. Поэтому, ну, как бы, если человек совсем слабый, ну, совсем ему тяжело, направляйте к нам. Это его проблемы, его трудности. Мы с этим, мы ему сможем в этом помочь. Мы с этим справлялись уже не единожды. Очень часто бывает такое, что на такие коррекционные коучинги попадают сами руководители. Потому что, как говорится, рыба порт с головы, это не с целью сказать плохо о руководителях Республики Молдова, а с целью сказать, что ну, руководители такие же люди, как и все остальные сотрудники. И в этом случае, когда мы исправляем ситуацию именно только с руководителями или владельцем бизнеса, очень часто бывает, что результаты всей компании просто взлетают. У нас было такое, что в четыре раза поднялись продажи у компании, где корректировался только владелец бизнеса, больше никто. Понимаете? Такое тоже бывает. Ну, как бы это по ситуации. Поэтому мы тестируем и смотрим, где есть загвоздка, трудность для того, чтобы подготовить самообучение для вас. В двух словах я немного описал то, что мы делаем. Конечно, на нашем сайте мд в разделе тренинги и курсы вы сможете найти больше информации об этом, потому что то, что я вам описал, это только о продажах или подготовке к продажам, ну, курсам по продажам. Там есть, например, такие курсы, которые называются курс «Успешное общение в продажах». Я уверен, что вы замечали, что бывают такие трудности у людей, когда человек, например, там, ну, слушает кого-то и считает, что общается. Это не общение. Или это исправляется, кстати, в тренировках. Или, может быть, вы видели людей, которые много говорят и считают, что они общаются. Это, это диалог они считают, да? это тоже не общение. Может быть, вы видели людей, которым трудно поднять телефон и позвонить? Это тоже не общение. Может быть, вы видели людей, которым тяжело вступать в контакт с другими людьми? Это тоже не общение. Для этого есть специальные коррекции, специальные тренировки. Это все исправляется. Да, не за 5 минут. Если вы считаете, что вы придете на тренинг на 1-2 дня, может, три, и ваши продажи взлетят? Ну, считайте. Это ваше мнение. Просто я знаю, что навык, или привычка, она развивается в процессе некоторого времени. Да? Очень часто бывает, что привычка развивается примерно для того, чтобы, ну, вот Привыкнуть к тому, что я делаю что-то по-новому, нужно где-то примерно около месяца, 20-30 дней по-разному. Да? У специ... некоторых специалистов из этой области, те, которые наблюдают за тем, как развиваются привычки, они заметили, что это где-то на это нужно 21-30 дней. Ну, от а человека к человеку, бывают ситуации, когда это происходит быстрее, а бывают ситуации, когда это происходит дольше. Поэтому мы развиваем привычки людей. Когда у человека есть привычка или навык делать что-то лучше, чем ранее он добивается отличных результатов, чем ранее. <coughs> хочу напомнить, что я Вячеслав Богданов, тренер по продажам, руководитель компании Мастер Продаж, и теперь хочу э, немного больше рассказать про нашу компанию. Дело в том, что наша компания существует на рынке более пяти лет, и за пять лет работы, э, существования нашей компании мы то обучение по продажам, которые у нас сейчас есть, мы корректировали, исправляли, адаптировали, специализировали, mm -hmm. затачивали, понимаете? И вот сейчас, на данный момент, то, как мы предоставляем обучение, как я вам рассказал немного ранее, на данный момент, оно ну, очень хорошо, знаете, как огранено, как изумруд, да? Я не исключаю фаз, что мы будем еще и меняться. Я не исключаю факт, что мы сделаем его лучше. Я не исключаю факт, что оно будет более результативное, когда у нас что-то может еще будет меняться. Но на данном моменте, в течение пяти лет, вот то, что мы сейчас предоставляем в республике Молдова, я знаю точно, предоставлять никто пока не готов. Ну и я очень хочу, чтобы появились люди, компании, которые это могут делать. Потому что это игра. Я люблю играть. Я хочу, чтобы мне было с кем поиграть. А игра без соперника это не игра, это просто, знаете, как игра шахматы, я один играю в шахматы, я и за белых, я из за черных, это не игра, поэтому милости просим тех, кто хочет это делать, мы обучим, мы потренируем, пожалуйста, мы можем создать себе соперника, это не проблема, главное, чтобы вы хотели. Я вам описал немного обучения, я описал компанию, потому что компания, за, кстати, за 5 лет, 5 с чем-то лет существования добилась очень высоких результатов, очень стала известна по всей территории Республики Молдова. И в Казахстане у нас появились клиенты, и в России, и в многих других странах. Вот. Поэтому э, те, кто смотрит нас из-за рубежа, те, кто смотрит нас из России, из Казахстана, из Белоруссии, из Литвы из Украины, из любых, любых других стран, где говорят на русском или румынском языке, приглашайте, мы будем готовы вам помочь. Мы приезжаем, выезжаем и поможем вам на вашей территории. Либо вы можете пройти по специальным ссылкам, которые вы получите в этом видео, где будет специальное обучение онлайн. Хотя я всегда рекомендую, чтобы обучение было и онлайн и реальное, чтобы вы получали как говорится, изучая что-либо онлайн, смотря какое-то видео, либо узнавая о чем-то новом, всегда практиковались. Я за свою жизнь прошел много обучения. Не сказать, что это огромное количество, но достаточно для того, чтобы можно было сравнить обучение. Поэтому хочу вам сказать одну вещь, что если вы посмотрите только видео, почитайте книжку, либо послушайте кого-то на каком-то семинаре, и не примените это в своей жизни, то это останется багажом слов, которые вы услышали, картинок, которые вы увидели и больше ничего. Поэтому применяйте всегда. Я всегда рекомендую, когда к нам приходят на обучение люди, я всегда рекомендую, я не хочу быть правым, либо хочу быть, не хочу вас делать неправыми, но я всегда рекомендую, пробуйте, сделайте это в вашей жизни, в вашей работе. И если это работает, если это вам помогает, я буду очень рад. У нас есть студенты, которые когда-то ранее говорили, что «Ну, я вот закончил курс у вас, и я вот поставил себе план стать миллионером. И через год он мне звонит, говорит, да, хочу пригласить вас, чтобы вы узнали, да, я стал миллионером, я смог это сделать. Это не значит, что только наши курсы повлияли на эти результаты. Это значит, что этот человек вложил и свои собственные усилия, он стал лучше и сам в дальнейшем смог вложить свои умения, свои навыки в то русло, откуда пришли ему эти миллионы. Ну вот и все. Вот так происходит в разных ситуациях. Что хочу вам сказать еще в дополнение к этому. Хочу вам сказать, что э, у нас на нашем канале в YouTube, э, на канале Мастер Продаж в YouTube есть видеоотзывы наших студентов. На нашем сайте masterprodage.md есть видеоотзывы наших студентов. Обязательно посмотрите, потому что э, ну, всегда есть смысл проверять любое обучение, если это обучение дает результаты, ходите на него, если оно не дает результаты, то вам решать, ходить на него, либо нет. И вот сейчас, приближаясь к завершению моего рассказа о том, что мы делали, как мы делали, я хочу вам дать такое небольшое напутствие тем, кто только начинает обучаться, либо хочет заняться продажами, потому что у нас сейчас в последнее время очень много звонков от людей, которые хотят, хотят начать именно в области в продаж пойти, заняться продажами, продавать, потому что, как кажется, это очень просто. Да, на самом деле это очень просто. Это просто да? для тех, кто это умеет делать. Это правда. Кто-то сказал, что э, ну, продавцом надо родиться. Ну да, есть люди, которые порождаются с талантами продавца. И у них есть умения какие-то, навыки, которые, ну талант это способность делать что-то легко, не, не обучаясь этому специально. Да? Есть такие люди. А есть люди, которые приходят говорят, я хочу получить этот навык сам. Ну и получают у нас их. Не проблема. А есть люди, которые чуть-чуть имеют навык, а чуть-чуть в чем-то не хватает. Ну пожалуйста, приходите к нам, мы потренируем, подучим, подкорректируем. Это все дело техники. Так вот, по поводу напутствия. Я обучаюсь. Я всегда обучаюсь. Я не исключаю факт, что когда-то я смогу изменить что-то в этой стране, в этой, на этом земном шаре. Да? Я изменяю сейчас, но я хочу, чтобы это было больше. Поэтому, для того, чтобы вы, наши зрители, если мы говорим о Республике Молдова, смогли добиться особых результатов, а это на нашей цели, то есть на цели нашей компании, звоните нам. На нашем сайте masterprodage.md всегда вы сможете найти контакты. Звоните нам, узнайте как это сделать. Не все в жизни делается за деньги. Мы иногда, если честно, готовы помогать бесплатно. Зависит от того, какое у вас намерение и что вы хотите с этим сделать. Мы как компания поставили себе такую цель. Цель очень интересная. Улучшить культуру продаж в Молдове, чтобы от этой от этого улучшения каждый продавец и руководитель получали радость и удовольствие от того, что они делают. Всем хорошего дня, хорошего настроения и больших продаж.